как обычно, вот такой заезд из рубейки заедь так не знаю как установку загнали вот сейчас за водой поеду на Зелу то есть движение только в круговую осуществляется в этот раз не брали с собой бытовку из-за того, что заезд ну очень плохой и вот сейчас попробуем малыша ПШа, эльф Загнать вот В эти ворота Сейчас буду пытаться Не знаю, получится, нет ли Ребят, видите, вот это круглое зеркальце Оно мне очень нравится На японцах То, что очень четко видно, где морда Он там Антон машет ну, в общем-то, эльф Заходит Заходит, получается ну понятно что да на такой участок тяжело достаточно загнать в эльфе у нас мы возим вот обсадные трубы вот бочка для цементации солярка, бочки там и трубы обсадные различные виды обсадной трубы это 133 сталь 117 пластик 125 и НПВХ-труба. 90-я НПВХ-труба. Внизу есть 108-я стальная резьбовая труба. ударник, Так что как-то так. Пока Антон копает зумф, я отправляюсь за водой. И как всегда, вот такой терновник по бокам растет. Наверное, вам знакомо, да, ребят? Вот так идешь всегда, и по глазам вот это вот может попасть в кабину, чтобы залезть. Всегда это мешается. Ребят, ну что, это Заокский район. Дачный кооператив СНТ «Березка». Ну, как обычно, узкие проезды, плохие повороты. Еще раз повторю, что сегодня мы не брали с собой бытовку, поскольку очень мало места здесь, повороты такие можно сказать под прямым углом прям и я просто побоялся что с прицепом, ну тяжеловато мне здесь будет, да, так как я живу здесь в 4 километрах от этого садового товарищества бытовку я не брал так, получается вот ну видно, да, что вот я прям зелом ну вот поворот вот такой вот поверни так не знаю как. Придется в два приема упираюсь в забор. Главное, как говорится, забор не покорябать. Ну вот прошел в два приема. Все, еду за водой. Забор видите здесь какой? Карточку надо предъявлять. Заказчик мне дал вот такую штучку вот она она так вот сюда ее раз вот ворота открываются сейчас поедем на правый или на левый водоем сейчас посмотрим где удобней ребят вот видите следы от 131 взяла тоже Похоже, кто-то недавно здесь бурил скважину, и ребята тоже ездили за водой. Сейчас отсюда водички наберем. Вот это СНТ-Березка. Туда дорога пошла, это на станцию Шульгино. Здесь прямо возле дороги такой водоемчик красивый. Здесь лебда там рыбу пробовал ловить, но что-то ничего не поймал. Так воду набирают. Вертолеты постоянно здесь летают. Часто боевые. И очень низко. Как обычно, сальники лезут. Такой сальничек замечательный. Шупейка. Смотрите, ребят, какой сальник офигенный. Нет, такое бывает. Второй день бурения. Вчера вот не успели доделать скважину. Выпал снежок небольшой. И мы продолжаем. Уже бурим известняк. Способ промывки какой хороший. Грязную воду из скважины откачиваем, промываем и сразу бомбой откачиваем, а чистую насос вон засасывает. На кровлю известняка скважина уже обсажена стальной трубой. И перед началом монтажа пластиковой колонны мы делаем пробную откачку. Как видите, насос пятикубовый, И в принципе скважина выдает требуемый дебет. Поэтому сейчас поднимем насос. Опустим пластиковую трубу и вновь поставим скважину на прокачку. Ребята, ну скважина практически прокачалась. Поэтому мы складываем инструмент и едем дальше бурить. Подписывайтесь на канал. Ставьте свои лойсы и всем пока!